напишите пожалуйста плюсики так так видно до да? демонстрация так смотрим все поехали ребят в первую очередь мы проводили вебинар уже давненько и сказали такую вещь что скоро будет такая функция которая позволит абсолютно убрать риски от падения курса допустим вы заработали 100 эфиров курс рухнул в два раза 100 эфиров остались, но вот только по отношению к доллару вы потеряли. Если вы владеете определенной информацией, то логичнее эти эфиры перевести, к примеру, в доллары. За 200 долларов и 100 эфиров продали там на 20 тысяч долларов, эфир просел до 100 долларов. И вы заново на эту сумму закупились уже а, не 100 эфиров, а 200 эфиров купили. То есть а, и приумножили. Данная функция будет позволять это. Да банально даже не для того, чтобы перезакупить. Давайте разберем ситуацию. У нас есть компании разные, там просто гейм, еще какие-то, которые работают на долларах, на фиате. И они этим гордятся, что не криптовалюта, потому что а, доллар не подвержен волатильности. Так вот, вот эта вещь, которую мы внедрили, она будет этот момент абсолютно убирать. Если кто-то скажет, ребят, да мы тут на долларах, окей, хорошо, заработали эфиры, тут же выводите в доллары, не проблема. У нас эта функция также есть. То есть... А, в данном случае этот обменник децентрализованный с функцией биржи или фу биржа с функцией обменника, об, обменника тут не суть важно как, не держи, это а, два в одном. А, имеет несколько свойств. А, первое свойство, а, то, что мы будем застрахованы, и партнеры, вы все будете застраховывать при, правильных, при правильной информации. А, так, сейчас, ребят, я телеграм отключу. Будете застрахованы от падения, потому что будете знать, что, блин, я могу выйти в доллары, потом перезакупиться, еще у меня больше останется. Да банально даже не перезакупаться, просто уйти в доллары и буду спокойно спать и не думать, завтра будет курс, упадет или нет. А, но когда растет курс а и ваш кэш растет по отношению еще и к доллару, это классно, поэтому в данном случае это выход вовремя на хаях потом закупаемся на низах и приумножаем а, криптовалюту, которая в перспективе дальше будет расти, и мы еще больше зарабатываем вдвойне. Не только то, что мы эфир приумножаем, но в дальнейшем еще на росте эфира по отношению к доллару. Вот. Но не обязательно это может быть эфир. Это следующий момент. А, то есть убираем риски. Второй момент. А, те люди, которые работают, как я говорил, на долларах, мы уже можем четко говорить, ребят, да не проблема зарабатываем эфир выводим доллар то есть все здесь уже эта отмазка неуместна у нас есть уже инструмент который позволяет эти отговорки абсолютно убирать тоже неплохо и следующий момент у нас есть биржевые трейдеры то есть который занимается той или иной криптовалюты. ребят и это тоже большой плюс для приглашения таких людей, потому что они здесь могут зарабатывать непосредственно а, на партнерской программе, то есть приглашая людей с партнеров зарабатывать, но и также зарабатывать с глубины. Тут глубина, знаете, если так а, правильно подойти, то можно а, ее так к такому фактору отнести, что это реферальная такая тематика. Ты можешь с глубины получить, там, с пятой, шестой линии, не суть важно, человек до тебя доскачет, процентов человека получить не только от своей работы, но и с глубины. Если у тебя хорошая структура, получать еще больше, чем ты сам приглашаешь. А, вот. Но самое главное: то есть, как заработанные деньги, в данном случае, если трейдерская тематика, то а, вы можете дальше уже примножать не только в эфире, а переводить в другую криптовалюту, которая будет более а, сильно расти, нежели эфиреум. Вот. Таких валют много. Взять, допустим, чтобы вы понимали. Давайте я вам сейчас просто покажу. Вот эфир отрос. Хорошо. В данном случае, естественно, те монеты, которые как эфир рост сильно не дал, они будут расти, а, поскольку они еще позиции хороших не показали. А, давайте посмотрим наглядно. Целлер, да, к примеру. Возьмем, а нету цели она есть на бинанс на топовых биржах у нас она тоже есть. А в данном случае мы вот сейчас вот, подождите, сейчас, ребят, целлер USDT и, ну вот, то есть она как бы она вообще на дне. Целлер сейчас на дне и еще ниже упадет, а у него неплохая точка входа будет, просядет, и в данном случае по соотношению, когда будет все расти, то он будет сильно давать плюс. К примеру, если мы зайдем на 0.2012, там какие-то десятые части цента, то он при росте даст легко 300-400%. А в данном случае это примножит наши вложенные деньги, поняли, да? Если мы возьмем там другую валюту, то она, допустим, даст процентов 80, а тут несколько иксов, вот. И эти монеты у нас тоже есть. У нас все монеты есть, мы их постепенно будем пополнять, которые построены на ERC-20, то есть на эфириуме. то есть это монеты, которые построены на ETH, но они есть на Binance и на многих биржах. То есть мы привлекаем дополнительно еще трейдеров, то есть они могут так зарабатывать и еще зарабатывать, используя децентрализованную биржу. Теперь ключевое слово децентрализованная, а точнее агрегатор. Что это такое? Давайте с этим разбираться. В первую очередь, когда мы заходим, тут написано DEX-агрегатор. Вот смотрите, у меня он сразу же просит подключиться к метамаску. У вас метамаск может быть любой. К примеру, вы там можете, ну, давайте. Не этот кошелек нужен, я специально сюда маленько кинул денежек. Сейчас, секундочку, ребят. Мы сейчас будем разбираться, как это работает. Там 56, 20, 40, 15, так, по-моему, а, по не здесь у меня, ребята, здесь сейчас 5 сек. Мета, да, метамаска, Ага, все. Заходим, да, нажимаем подключиться. И так, смотрим. Здесь э, метамаски могут храниться разные валюты, абсолютно. Я вот ZRX маленько купил, э, USDT, зачем я ZRX купил, я не понимаю, у меня его нет, но он у меня числится. Ну да ладно, а, купил какие-то определенные токены, вот у меня здесь есть DAI, э, чтобы протестить биржу. Так вот, смотрим, ребят, я заработал ETH, у меня вот есть баланс, показывается, все классно, все по красоте обменник или децентрализованная биржа устроена а, два клика то есть два клика все просто на некуда я к примеру хочу купить крипто доллар а, вставляю 0.1 и тх эфириума ребят вот этот бак убирается это плагин брахлит, он исправится а, то есть на это внимание не обращайте здесь вы можете посмотреть выставить газ и 5-10, но лучше это не трогать. Почему? Потому что рекомендованные параметры, они сделают быстрый перевод, но смотрите, мы комиссионных не берем вообще. Почему? А как это устраивается? К примеру, с 0 ,1 эфира я получаю 15 бакарей. А давайте посмотрим, это 10 часть. Это значит, 1 ЕТХ у нас будет стоить сколько? Так. А, тут у меня не 1 ЕТХ там 155 баксов, по-моему. Вот. Если у нас на Бинансе 158 плюс комиссионные, где-то выйдет еще долларов 15 вообще, ну, если вот так вот по продаже, то там где-то то на то и выходит. Только прикол в чем заключается. Мы сравнивали вчера, у нас выше Binance не, при, не переходит по комиссионным, то есть по цене в итоге. А, сейчас, сейчас отключу, тут звонят. Так, секундочку. Мы на вебинаре а, сейчас заняты. А, вот. То есть не переходим. Мы а, у нас даже дешевле. А, у нас такая позиция, что у нас дешевле. Как это происходит и как это работает? Давайте теперь разбираться, почему у нас дешевле, а как мы это организовали. То есть, смотрите, ребят, вот видите снизу 13. Допустим, я хочу обменять а, часть ЕДХ. А, ребят, ну вообще неправильно все сделал. Смотрите, я выбираю USDT, криптодор. USDT. USDT, вот, криптодор, все, вот он у меня. Вот он мой криптодор. Все здорово, все классно. А теперь, если мы, давайте вот здесь просто сравним даже. Сейчас, секундочку. ETH поставим. нас, так, так, сейчас, секундочку. USDT, Ethereum. 158 с комиссионами даже будет еще вы меньше получите. Там, грубо говоря, не 15 долларов 80 центов, а получите где-то в районе 15 долларов. Комиссионы здесь живут, это вам 100% говорю. Так вот, как у нас это будет работать? Вы здесь железно получите 15 долларов 70 центов больше, чем на бирже Binance. Вот здесь в данном случае у вас будет выход больше. Теперь нажимаю, я обменять, Смотрим. Он показывает обмен. Я, а, вот еще, смотрите, вот здесь есть процентовка. Смотрите, банкор 9%, кибер 91%. Что это такое? Ребята, DEX – это децентрализация. Агрегатор – это значит в одном месте несколько собрано вещей. В данном случае Eclipse, то есть децентрализованная наша биржа, является агрегатором. Мы подключили э, к Eclipse 4, в данном случае, децентрализованной биржи. Eclipse мониторит самую выгодную цену. Тут выгоднее, чем на Binance менять эфириум на USDT на доллар, биткоин на эфириум менять. Будет здесь гораздо выгоднее. Вы нигде выгоднее не найдете. Если вы будете даже на том же Binance перепродажу делать, у вас будет гораздо дороже. Вот. Хотя Binance славится своими низкими комиссиями. Здесь это будет дешевле. На Binance будет это дороже. Так вот, в данном случае мы выбрали 0.1, нажали USDT и у нас подключено несколько бирж децентрализованных и Eclipse, наша децентрализованная, децентрализованная биржа, мониторит эти децентрализованные биржи, выбирает самый выгодный курс. Вот, допустим, я обновил, может что-то здесь измениться. Не, так, смотрим. Нет, ничего не изменилось. В данном случае это нормально. Он выбрал, что на бирже Кайбер 91% от этой суммы лучше там продать, на USDT обменять, и 9% на банкоре. Для чего мы это сделали? Во-первых, у нас подбирается самая низкая цена. Самая-самая низкая цена. И еще один момент, самый главный, у нас создается ликвидность. Вы здесь хоть тысячу эфиров можете обменять на доллары, хоть 10 тысяч эфиров на доллары, хоть 1 миллион долларов – там обменять на эфире по самой выгодной цене. У нас здесь э, подключено 4 биржи. Биржи будут пополняться. И здесь не будет проблем с ликвидностью. У вас не будет стоять вообще ордера. У вас будет это все делаться моментально. Все. Давайте мы эту операцию сделаем. Я хочу поменять на доллары. Эфир упадает, и Я знаю, что он дальше упадет. А, мне это не нравится. Все. Я нажал. Нажимаю exchange. Окей. По красоте. А, все. Подтверждаю на метамаске. Перевод 0.1. Все, ждем. Ждем, как сейчас пройдет перевод. Так, ребят, из одной монеты в другую. В данном случае автоматически произошел обмен или торговля путем других бирж. То есть по выбору самого, самого выгодного курса. Так. Также здесь есть, ребят, то есть, давайте посмотрим, какой здесь список, пока все там делается, происходит. А, мы посмотрим самый список. И еще, сейчас еще мы обменяем, покажу вам. Смотрите, монеты здесь будут пополняться 0xBTC, это, нет, не это. Ребят, тут есть биткоин, монета построена на эфириуме, которая привязана к курсу биткоина. То есть, вот сколько биткоина, эта монета столько же будет стоить. А, монеты довольно-таки очень хорошие. Потом вот Бат, это который э, есть децентрализованный браузер, это его монета. А, тут есть селлер, вот, про который я вам рассказывал. А, тут Дай, Криптодор, Дата отличная монета. Вот Gigital X, хорошая монета. Engine, Samsung поддерживает, а, Fan отличная монета тут монеты, ну вот взять на бирже Binance, давайте разберемся. На бирже Binance больше 50%, которые находятся, они все построены на ERC-20. Процентов 70, если не 80, они все построены на ERC-20, то есть на эфириуме. И все эти монеты будут здесь. Мы сейчас вот ZeroX великолепнейшая монета, вот 0 давайте посмотрим, на Binance зайдем. Она такие фитиля показывает, такие чудеса. Так, секундочку. Так, Сейчас секундочку, посмотрим ZRX. Так, давайте так BTC. Так, вот она это. Это. Так. Отличная монета, вот она. Видите, аббревиатура ZRX. То есть здесь есть все вообще. То, что есть у нас, есть на бирже Минанс. В данном случае 12 часов. А. Мы смотрим монеты довольно-таки на дне по отношению к предыдущим своим пикам. А может легко выстрелить, дасть 600% и 1000%, но это в течение долгосрока. То есть есть хорошие позиции, которые можно непосредственно использовать. Мы почему не сделали внутри графики, которые можно промониторить для того, чтобы понять, на какой позиции находится... Олесь... Убери, пожалуйста, телефон свой. Ребята, извиняюсь. А, почему мы убрали? Для того, чтобы новички не путались и не делали а, никаких ошибок. У нас для этого на следующей неделе будет создана группа. А в этой группе будет даваться информация, допустим, для диверсификации рисков, чтобы вы могли выбирать какие-то монеты. Там будут выложены графики, аналитика, какую монету можно подобрать. То есть можно в эфириуме сидеть, эфир хорошо отстрелит, а можно взять какую-то монету, у которой перспектива роста, допустим, не 100%, а 200 процентов, то есть иксы. И эти монеты мы будем разбирать. Дальше мы будем эти монеты все пополнять. То есть в дальнейшем получается такая картина. Argos открывает двери для именно сетевиков. В первую очередь, самый крутой маркетинг. Второе. Дальше. Диверификация рисков. Не в зависимости, куда пошел курс, допустим, вниз, можно уйти в доллары. Человек неспокойный, не любит волатильность, уходи в доллары. Хочешь попробовать и зайти в какую-то монету классную, которая даст больше всего профита. Такая возможность есть дополнительная. И тем самым мы расширяем еще круг людей, которых можно приглашать. В первую очередь эти люди, как я и сказал, не любят крипту, в доллары Уходите Эти люди, которые просто трейдеры, могут здесь эти операции делать по более выгодному курсу, гораздо выгоднее, чем на Binance и вообще на каких-то обменниках. Это делать не будет меньше тратить комиссионных. Мы комиссионные с этого не получаем. Это децентрализованные комиссионные, все ваши. Вот давайте посмотрим, USDT. пришел, мне, там было маленькое юзи тишек 1.35, сейчас должно было 15, да, прийти. Да, вот, все пришло, а, все отлично, по красоте. А, так, ребят, давайте, напишите, на, я сейчас еще на что-нибудь обменяю, так, в данном случае меня интересуют только стейт-балкоины, потому что рынок падает и с рынком все просаживается. Я хочу свои эфиры спасти, к примеру, я сейчас могу легко из одного эфира превратить полтора эфира. Сейчас выйду в доллары, а потом, когда это все упадет, перезакупиться эфириум, у меня будет уже там больше, чем один эфир. Ребят, Но, ну, как говорят в криптоиндустрии, это не точно. То есть, по сути, для чего группа и будет создаваться, где будет даваться информация более грамотная. Поскольку вы, если будете делать сами, самостоятельно пытаться проанализировать, отвлекаться от MLM -а самого, чего не есть нормально, вы будете терять деньги. Это навыки, которые приходят с годами, вы должны это понимать. Вот. Давайте я сейчас покажу, как правильно выставлять комиссионные еще раз. Давайте, вот меня устраивает 0.1 еще, давайте обменяю. И uh, USDT. В данном случае это один к 1 к доллару. Кибер uh, дает 100% обмен. Uh, с 0.1 я получаю 157. Так, я ничего не вижу вот здесь. Uh. Так, 157, тут с комиссионным будет меньше, где-то 156,5 будет. Ну, это я вам точно говорю, потому что в торговле постоянно находимся. Будет поменьше комиссионный, если жрут. Так, ладненько, теперь а, делаю обмен. Вот, уже видите, автоматически поменяло, 1% банкор по выгодности по цене забрал. То есть автоматически происходит а, проверка, какие же биржи выгоднее, USDT, как Fiat потом вывести. Я покажу сейчас все, ребят. Я сейчас все покажу, как это делается. Это делается вообще в два счета. Я вам сейчас покажу вывод. Окей? Я вам сейчас покажу вывод. Ничего, сложности никаких нету. Сейчас все проверим, разберем. Все, нажимаем exchange. Бляха-муха. Ребят, показать, как доллар выводить, к примеру, в рубли ЕСДТ? Если показать, давайте сейчас сделаем. Напишите, пожалуйста, сразу же мы это пробежимся, сделаем. Uh, да все напишите, если интересно, я сейчас просто заморочусь и выведу там долларов 20-30, просто для того, чтобы вы поняли. Окей, okay. хорошо. Uh, давайте посмотрим сразу же на BestChange, uh, какой у нас лимит по выводу. Ребята, это реально удобно. Во-первых, вы будете уже, вот когда рынок обрушился, если была эта функция, вы все спасли бы свои эфиры, вы бы не разбирались в Binance, вы бы зашли сюда. Вы две кнопочки эфира перегнали в доллары, все, вы в безопасности. Доллар с 200 долларов, эфир с 200 долларов упал до 100 долларов, вы перезакупили, у вас в два раза больше эфира получилось. Круто, ребят, вот, вот какая фишка. Вот скажите, вот, вот она сейчас будет реально выручать, согласны? То есть риски будут убирать, я об этом рассказывал, что появится фишка, которая уберет риски от падения рынка. То есть вы уже не будете терять этих денег. Ребята, вот как вам эта вообще функция, которую мы внедрили, это децентрализованный биржа. И самое главное, децентрализованно все на вашем кошельке происходит. Мы не имеем доступа к вашему кошельку. Вот просто все отпишитесь. Вот Binance, когда не работает, я нервничаю, ребята, Потому что я не знаю, откроется он ну, или нет, я всегда постоянно на нервах сижу. Пишите все, ребята. потому что несколько написал, людей больше, вы давайте, пишите. Давайте сейчас, так, 0.1, все, поехали, посмотрим. А, посмотрим, какой лимит вывода я же не сделал. Так. Ну, это, это уже, ребят, продукт, это уже не сервис, это уже продукт, который находится на площадке Argos, на платформе Argos. ребят Так, давайте, вот тезер я взял и возьму теньком, да. 80 баксов, ну давайте я киви возьму, фиг с ним, кивак там поменьше можно выводить, угу. киви, а вот отличный обменник ВВП, полностью стоит на автомате, чат, супер все, так, ага, вот он не хочет с ВПНом дружить, этот обменник, это я точно знаю, сейчас мы это все сделаем, так, посмотрим от какой суммы. Вот вообще на Netex отличный самый обменник, но там раскупает все моментально просто. От 50 долларов ясно. Так, Tezor ERC, вот и USDT видите да, True USDT, USDC это все криппакс это все у нас есть, то есть это все там есть это тоже крипто доллара Но самый стабильный Tezor ERC20, то есть это наша монета тезер ERC20. А, так, все, выбрали, выбрали, поехали. Сейчас мы сделаем все операции. А, ставим, давайте сколько там минимум 50 баксов, да, 50 долларов, 50 долларов, а, 3 3700 киви, киви без плюс 7900, 73540363. Зафиксировать сумму. Так. Ваш uh, email обменять. Нажимаем обменять. Вот мне дали циферку. Я же захожу к себе, смотрю, сколько у меня USDTшек. Так. Сейчас, секундочку, вот сюда. 17, мне надо еще 30, 34 доллара. Да? Значит, мы должны вот так сделать. 0.25. Вот так, 0.25. Все. Кибер опять забрал 100%. У него самый выгодный курс. То есть из четырех децентрализованных бирж, с которых мы привязались. Мы будем еще привязывать самые топовые, мы мониторим рынок. Так, все, сейчас здесь подтверждаем обмен. То есть мы могли раньше это сделать, у нас доллары есть лежат, в данном случае используя наш обменник, то есть минимальные комиссионные, все по красоте, все полетело. Давайте смотреть, сейчас посмотрим, как сейчас придет, ребят. Так. Так. Вот я мне интересно, почему у меня 0x появилось. А знаете, что прикол? Здесь даются еще монеты. Вот, к примеру, когда держишь какую-то криптовалюту, 0x или еще что-то, начинают начисляться какие-то монеты. Вот в данном случае у меня почему-то Zero x появился. Видимо, мне за что-то их будут начислять там или что-то еще. Я их не покупал. Ну, прикольно. Поэтому как бы так так ребята сейчас посмотрим так подтверждена отлично все быстро все по красоте все 56 дальше мы зашли в обменник, мы сделали транзакцию, нажимаем скопировать. Время 12 минут, нам хватит. Заходим уже в MetaMask. Здесь мы эфиры перегнали в необходимую валюту, в данном случае в криптодоллар USDT. Дальше заходим в Metamask. Выбираем USDT. Выбрали. Выбрали, да, отправить, нажали. Нажали отправить. Так. Вставить количество. Так. Опа. Баланс. Так, все правильно. Сумма 50. Я не выставляю ничего. Вот комиссионная комиссионно. Ребят, вот, вот смотрите. Дальше мы выставляем... Ой, господи, извиняюсь. Так, сейчас... Не дай бог, закрылось. Ага, закрылась. Ну ладно, ничего страшного. Так, отправить. Ставил адрес. Ставил сумму 50. Вот тут вы выбираете, ребят, смотрите, быстро, средний, медленно. Ставьте всегда средний, быстро пройдет. То есть не надо ничего придумать. Медленно не ставьте, потому что, смотрите, вот когда вы здесь обмен совершаете, в какую-то монету, в доллар, не суть важно, там 0x, в там другие монеты, в бат, то вы там, если медленно поставите, то этот ордер, который Eclipse, нас должен купить на какой-то бирже, забрать автоматически, этот ордер может быть уже убран, и вы будете дольше брать. Поэтому оставляйте, как у вас автоматически выставлено. Даже если, на ваш взгляд, там газ высокий, не парьтесь, оно будет взято по минималке, и остальное вам, а у вас останется на кошельке. То есть там, еще раз говорю, там будет браться по минималке. Но для скорости пускай система сама выставляет. Все. Нажимаю далее. А, вот, газ, средний. Отлично, полетело. Подтвердить. Все. 50 наших долларов полетели на обменник. И сейчас ко мне на Киви должно прийти 3703 рубля. Давайте сейчас подождем. Я думаю, что это очень быстро произойдет. ВВП обменник очень хороший, скоростной, быстрый. Вот текст появился. Запишите NETEX. Отличнейший обменник. Давайте я вам скину его. Здесь самые выгодные курсы. Он стоит тоже в топе. Цен. То есть сумма у Netex, там выводов с доллара вообще ничтожная. Но в данном случае минимум 10 долларов уже можно. Не 50, а 10 долларов вывести. И курс самый выгодный. Он всегда в топе держится. Всегда. Netex. Что возьми Тиньков, Допустим, мы возьмем Тиньков Или там, ну, не суть важна. Какую-нибудь карту. В данном случае Тиньков. Если у Netex есть деньги, он тоже будет в топе. Вот он. Он в топе. Все. Везде, допустим, кто в топе от полутора тысяч долларов, вывод от 500 долларов, а у NetX от 67 долларов. То есть вообще по красоте. Так, заходим на обменник. Так, ребят. О, господи, я назад сделал, ну да ничего, вот, вот здесь. Так, смотрим. Угу. Давайте обновимся, посмотрим. Оплата. То есть оплата прошла. Вывод данных оплата. Зайдем в... Так, все, все прошло. Давайте. Подождем еще, ребят, маленечко. И я вам в чат скину скриншот, что на Киви пришло 3700 рублей. Знаете, как можно промониторить? Смотрите, мы обменяли 0.25 эфиров. Да? 0.25 эфиров получили чуть больше, там еще маленько лежало, 18 долларов. Так, я не помню, мы это сейчас промониторим. Короче, если вы будете эфиры гнать в доллары. А в рубли сразу же это будет у вас, то есть у вас будет это меньше. Вот давайте просто рассчитаем, если мы возьмем эфириум. Сколько нам нужно эфириума, чтобы получить эту сумму? Я вот прочу. Так же те же самые равные условия возьмем. 0.25. Да? Вот так вот. Поняли, да? Как бы вот такая вот картина радужная. Сейчас посмотрим. Так. Кики. Что за кики, я не знаю. Наверное, что-то очень интересное. Так, сейчас проверим. Так, все оплачено. Ребят, статус выплаты в очереди. Сейчас я посмотрю а, в кошельке. И включить, наверное, можно будет микрофон, ребят. Будете задавать вопросы. В данном случае, ребят, это даже, знаете, не для того, чтобы потом в рубли выходить, проще, наверное, выгоднее сразу же с эфира гнать в рубли, выгоднее через обменник. Это важный момент для того, чтобы при падении убрать риски. Поскольку вы или в какую-то валюту, чтобы подпрыгнуть сильнее, а тут вы со всем рынком, короче, непонятно где, в пятой точке. Вот так вот. И поэтому это убирает риски. И плюс мы расширяем, самое главное, аудиторию. Большую аудиторию расширяем. Сейчас я вам сделаю скриншот. Я его сделаю, скриншот. Зайдите в Зайдите, пожалуйста, в Telegram-чат. Вот сейчас я прям сейчас в Telegram-чате скину. И посмотрите. Так, секундочку. Так. Ребят, получили? Можете зайти в чат и посмотреть. Вот, все прошло, все работает, все круто, все по красоте. Ребят, меня все устраивает. Так, ребят, давайте теперь вопросы. Коль, дай возможность с людям поговорить, наверное, голосом. Кто-то пишите. Так, кошелек Метамаз должен быть отдельный или тоже, который Ребят, вообще можете любой привязывать. Любой можно. Монетки из CNB будут? Они тоже в эфире? Да, будут. Будут. Будут. мы все будем монеты подключать мы просто сейчас ребят видите как ускорились сейчас смотрите что ага. смотрите что вот сейчас у нас инструкция она сейчас здесь сейчас мы внедряем инструкцию может она уже даже появилась сейчас посмотрю сюда в помощь вопрос-ответ вот уже появилась что такое dex как это работает Ребят, уже сделали. Все, уже готово. Так, все, берите голос. Вы поняли, как этим пользоваться. То есть, первое, мы начинаем работать абсолютно с новой аудиторией. Это очень важный момент. Второе. То есть на, у нас есть возможность теперь приглашать абсолютно разную аудиторию, а, которая там на долларах сидит, там не любит крипту, ради бога, есть доллар. Неважно, тут теперь есть любая валюта. Заработал эфиры, перегнал любую валюту. Все, точка, раз ты любишь. А, топишь за трон, там еще какую-то монету, там ну трон не на эфириуме, ну какие-то монеты, оно все почти на эфириуме. Окей, у нас есть твоя валюта. С 90% вероятностью она у нас есть. Отлично. Заработал в эфире, перегнал. Спи спокойно, раз ты ее любишь. То есть мы расширяем круг. Трейдеры, не вопрос, заработал, можешь также трейдить. Обмен с одной валюты на другую, если хочешь перегнать. Самый выгодный обмен теперь у нас. Тут, если на это посмотреть, то это такая фишка многофункциональная. Рынок посыпался. Если ты на крипте сидишь, ты ушел тоже вниз. В данном случае ты можешь на этом заработать. Уйти в доллары и потом, когда все упало, перез... заново купить эту, свою любимую валюту. И тем самым, допустим, продал ее на 200 долларов, да, эфир, он упал на 100 долларов. ты Деньги, которые со 100 эфиров 20 тысяч у тебя вышли, ты потом купил уже эфир за 100 долларов. Уже в два раза больше. У тебя уже не 100 эфиров, а 200 эфиров. То есть тут именно эта такая фишка, она очень многофункциональна. Вы этим можете пользоваться приглашая новых людей и также непосредственно убирать абсолютно риски при волатильности рынка, ребят. Ну, еще на этом дополнительно зарабатывать. Для этого мы на следующей неделе создаем группу, которая будет позволять вам это делать, скажем так, открывать ворота в новые знания. Но мы там будем давать именно проверенные выкладки, которые будут основываться на фундаменте и на фундаментах, на тех анализе и только то, что будет точно стрелять. Вот так вот может быть даже против рынка. так ребят все давайте микрофон возьмите если вам все понравилось если у вас остались если у вас все понравилось ребят ой как круто вы просто супер мы будем очень рады и если у вас остались вопросы давайте задавайте вопросы всем привет ну пару слов скажу во-первых, это продукция, которая расширяет наш рынок. Мы, Илья, мы с тобой уже разговаривали по этому да, поводу. Да, да. Вот. И доступ к агрегатору, в принципе, будет у всех. У всех оплаченных участников. Но вот эта закрытая группа, закрытая группа доступ у -у -у. туда, насколько я помню, да, мы вроде как собирались сделать, начиная с четвертого уровня основного маркетинга. Да, да, да. Да. Вот, почему? Потому что, ну, в принципе, там информация закрытая. И это ну, во-первых, еще... мы за нее это, это не надо это, это еще один источник дохода, причем для многих это будет, ну, просто вау. То есть, когда а, люди начинают зарабатывать еще вот на таком пассиве, если будут а, пользоваться теми а, той информацией, которая там будет появляться. Вот, то есть, увеличивать свой доход увеличивать свой капитал. И, насколько я знаю, вот, допустим, мои коллеги, они подобные телеграм-группы закрытые делают с доступом, ну, они роботизируют это все, конечно, через ботов, и они делают помесячный доступ с помесячной оплатой, то есть с рекурентом. Здесь же это будет бесплатно для участников относительно, ну, начиная с четвертого уровня основного маркетинга. Поэтому, а сейчас как бы это 4-5 4-5 там в зависимости mm -hmm. от информации ребят, потому mm -hmm. что некоторые мы будем просматривать моменты к примеру какая то допустим, ну очень будет дорогая для нас информация, мы будем выклад, допустим давать ее, ну кто с пятой, потому что за все платить надо также и нам платить, никто нам не разбежится бесплатно, ничего не даст это, это лапша, если вы думаете что все бесплатно, ребят, нет, это все деньги стоят вот так, вот я, к чему, и... я к чему это хотел сказать, что, ребят, кто еще не на четвертом уровне, ну, добавляйтесь, потому что этого, это дорогого стоит на самом деле. Вот. И а, тоже у вас будет, вот те, кто уже партнеры, у вас будет а, дополнительная мотивация, чтобы а, ваши кандидаты также заходили минимум на четыре уровня. То есть и там, и там будет заработок. Ну, у меня все. Так, ребят, хорошо. Сергей, круто. Еще кто-нибудь? Давайте возьмите слово. Так. А, ребят, э, слушайте, у меня вот переводит э, как бы э, как попало, поэтому, пожалуйста, э, проверьте у себя. У меня просто на русский начинает переводить обратно э, сам Chrome. Проверьте, пожалуйста, переводчик работает в DeX-агрегаторе в помощи. Проверьте Так, ребята, еще давайте такой вопрос. Вы вообще разобрались, что это такое, что мы показали вам? Давайте, напишите, если разобрались. Давайте, я сейчас чат открою. Так. так, ждем, пишите. Если разобрались, пишите. Да, разобрались? Там не разобрались? Этого достаточно будет. А то знаете, блин, такая классная вещь, все мы там будем рвать. Все поняли, да? Дайте нам еще что-нибудь. Вот. Нам не хватает этого. Как зайти в инструкцию? Зашли в профиль. Точнее, не в профиль. Сейчас, секундочку, русский язык. Зашли в помощь, нажали вопрос-ответ. Здесь есть DX-агрегатор. И выбрали, как это, что такое DX и как это работает. Все. Тут все пошагово. Да, MetaMask есть на телефоне. Так, ребят. Ага. Да, ребят, пересмотрите. Так, теперь скажите, как вам эта функция? Будете ли вы ее использовать в работе и людям о ней рассказывать? То есть, действительно, теперь смотрите. Я вижу это так, что это первый MLM, который убирает абсолютно риски для того, чтобы люди могли здесь работать. А поскольку во всех MLM-ах что? Ну, блин. Да, ты есть здесь, все классно, все круто. Но вот только если все посыпалось, ты тоже посыпался вниз, если ты на крипте. Это, да, нет, это понятно. Конечно, это уже продукт самый натуральный. Вот. А здесь ты риски убираешь. Вот. И новую аудиторию теперь ты можешь приглашать. Это очень круто на самом деле. Я очень рад, потому что я сам этим буду пользоваться и не нужно заморачиваться объяснять как там если надо обменять на финансе. тут все две кнопочки и курсы самые самые выгодные. Так ребят, все запись будет выложим запись, просмотрите, изучите в понедельник, мы еще раз пройдемся. По Дексу приглашайте всех новичков. Вот. И в понедельник я расскажу, новая функция появится, называется на VIP-аккаунт. Вы на VIP-аккаунте сможете зарабатывать и получать партнеров, абсолютно ничего не делая. Мы расскажем, как эта функция будет работать. Она уже практиковалась, она работала, но, короче, все узнаете в понедельник. Как эта функция будет работать. Вот так вот. Так, ребят, ну все, давайте. От 1 до 100. Главное, это индекс эфира, правильно, прогнозировать. Ребят, ну вы должны понять, что прогноз это вообще дело неблагодарное. Вот. Это дело такое. Но в данном случае, если вы видите, весь рынок сыпется и просто краснеет, и новости плохие, там, ребят, ну понятно дело, что нужно этот момент использовать и просто не терять деньги. Если человек сидит там, я не знаю, в том же просто гейм и говорит, я-то в долларах, вот все просаживается, я доллар зарабатываю, не парюсь, вы можете сказать, братан, вообще без разницы. Ты к нам зашел, заработал в эфире, у нас есть такая функция, как а внутренняя биржа, и сразу же уйти, выйти в доллар. Внутри. Две кнопочки. Выставил сколько хочешь эфира перевести, выбрал доллар, нажал, нажал обменять. Все. По самому выгодному курсу. Пойдешь к нам. Помимо того, а также ты не забываешь, что может он не падать, может он вырасти, и ты еще заработаешь на ИТХ. Что ты не сделаешь уже у себя. Все. То есть в данном случае это расширяет еще круг аудитории, который можно приглашать скептиков, еще кого-то, кто в крипту не верит. Не веришь, окей, у нас есть такая функция. Уже не нужно бороться и объяснять, что крипта хорошая. Вот этот вещь, индекс-агрегатор, он позволяет отрабатывать это возражение в два счета. Любишь доллары? Все его любят. Окей. Считай, что ты работаешь в долларах. Как заработал? Выходи в доллар. Не надо изучать азы там трейдинга. Две кнопочки. Выставил сколько надо, нажал обменять. Все. Я думаю, очень-очень круто. И я это буду использовать. Это, это очень серьезный рекламный такой аргумент. Так, ребят. Большое вам спасибо, что вы сегодня были. Что вы уделили свое время. Я очень рад, я очень рад, что мы это, во-первых, сделали, потому что а, ни один MLM такого не сделал. А мы вышли за рамки простого MLM, -а. мы открываем новые ворота, вы получаете новые знания, вы получаете, а, убираете здесь абсолютно риски, ребят, а, получаете новые возможности по виду дохода, ребят. Но самое главное, это понятно же, это все-таки построение структур, это активный маркетинг. А это все дополнительные продукты. Это дополнительные продукты являются дополнительными такими вещами, которые позволяют и увеличивать свой доход, и убирать риски, и приглашать новую аудиторию. Три в одном. Убираем риски, захватываем новую аудиторию и получаем еще дополнительный доход. Вот что это помогает. Такого нигде нету. Ты ни от чего не застрахован. И плюс децентрализация. У нас нет на это рычагов. Джокер Аргаса, ну не только, еще, еще скоро стейкинг, ребят, стейкинг уже запускается на этих выходных, я вам скажу, мы уходим из теста и на выходных мы уже полноценно а, будем пробовать а, свои деньги вносить, смотреть и, ребят, это уже скоро появится, плюс потом стейкинг, вот так вот, все, ребят, работаем, а, как сказал а, человек, Умный, я уже об этом говорил, у кого выходные, а у кого рабочий день. В данном случае, когда у всех выходные, у сетевика рабочий день, потому что сетевик использует возможность, когда люди сидят дома, он к ним начинает стучаться, ломиться и давать возможность. А в данном случае это актуально, потому что люди все без денег. Я сегодня поехал сыну выбирать подарок, и женщина сидит, у нее надпись «Нету просто на еду». Знаете, обычно присмотришься и подумаешь, ну, блин, пьет, не пьет. Женщина выглаженная, в хороших ботиночках, не бомжиха, а, отлично одета, от нее хорошо пахнет. А, и ну, лицо абсолютно не пропит. Я вижу просто, что она сидит, просто реально репу что она в заднице. Ну, у меня там в кармане, у меня поскольку наула не было, там было что-то рублей сто. И сто рублей отдал... И все. Она просто молча взяла и все. Ну, потому что вот такая засада, ребят. И в данном случае, это я к чему говорю, то, что сейчас то время, когда людям нужно трансформироваться, и ты должен сказать, вы должны сказать, ребят, такая ситуация, что нужно трансформироваться, изучать, уходить в онлайн. Ты ждешь, что это исправится? Окей, исправится. А если что-то опять случится, от чего ты застрахован? Опять будешь думать, что это все исправится? Давай, наверное, ты лучше изучишь для себя новую ветку по знаниям и не будешь зависеть ни от какой ситуации, будешь зависеть только от себя и всегда зарабатывать. Вот так, От себя, от своей команды, а мы тебе это все дадим. Главная команда. Так, ребят, все, всего хорошего, давайте, всем хорошего дня, хороших рабочих выходных. Все, я рад, что вам все понравилось, я рад, что вы были. До связи. В понедельник большой вебинар, всех приглашаем, давайте.